Привет дизайнеры из Калининграда. Я Станислав Орехов, нахожусь в Солнечногорске, как видите, замечательное место. Я хочу сказать, что очень рад был присутствовать вчера на встрече. Надеюсь, та информация, которая у вас была по делегированию, сильно вас не загрузила. Хочу ответить на самый страшный, самый сложный момент, потому что я видел в глазах многих людей именно непонимание. А как это так? Вот у меня еще один-два клиента, один-два сотрудника, у меня нет 50 человек для того, чтобы начать делегировать и чтобы делать это все правильно. Где мне взять людей, где мне взять сотрудников? Хитрость заключается в том, я говорил об этом вчера, и еще раз скажу, хитрость заключается в том, что вам не нужно 50 человек для того, чтобы начать, для того, чтобы работать правильно. Вам нужно лишь понимание этой структуры и умение ей распорядиться. Дальше вы в одиночку можете работать абсолютно и подключать людей, когда они понадобятся. То есть самое важное, самая главная мысль, понимание, что структура работает, что вы сможете ее внедрить, что вы в ней разобрались и вы можете в дальнейшем использовать ее для своего развития. Это самое-самое важное. Ну и, конечно же, я желаю тем, кто уже понял, да как это работает. Я видел, такие тоже были. Мы общались примерно час после того, как наше мероприятие закончилось. Спасибо вам за интересные вопросы. И вы, конечно же, внедрите эту тему максимально быстро, и я уверен, у вас все получится. Ну а для тех, кто хочет совсем большие и быстрые шаги, я приглашаю вас на курс, где мы проходим все эти 12 модулей вместе с моей поддержкой. Детально, последовательно я беру прям вашу ситуацию, смотрю, что у вас не так, и провожу вас за руку для того, чтобы у вас структуры по делегированию, по привлечению клиентов и по автоматизации работы с клиентами и сотрудниками выстраивалась в единую слаженную цепочку. Для того, чтобы вот те 20 пунктов об удаленной работе, о работе только с классными клиентами и классными объектами для слаженной команды, чтобы у вас это воплотилось не где-то во сне, да, а наяву и прямо сейчас. И чем быстрее вы это сделаете, как мы с вами помним, тем, конечно же, лучше. Поэтому записывайтесь на интервью, проходите его и после мы, возможно, будем работать вместе. Расскажу, что будет дальше. После того, как я приеду, я выложу вам ссылки, те, что обещал, на стандарт профессии, на привлечение клиентов. В общем, я соберу такой вот боекомплект самых важных материалов, которые вам очень сильно помогут в дальнейшей работе. Неважно, пойдете вы там дальше на обучение или не пойдете, в любом случае вы сможете это использовать и настроить уже как-то свою систему, свой бизнес и свою работу. И подписывайтесь на страничку, и на вашу почту будет приходить материал, информация, которая вам будет помогать. Ну, если будете применять, я буду рад, если вы будете делиться, как это у вас происходит. Ну и, конечно же, не забывайте, что на дизайн-конференцию тоже всех приглашаем, и, возможно, вы сможете тоже стать участником этого замечательного мероприятия. Для этого нужно внедрить и поделиться тем, как вы сделали. Ну и ваши коллеги, которые были в этом же зале, что самое интересное, там было у нас примерно 200 дизайнеров, кто-то пошел Вино пить, отдыхать, веселиться. Кто-то сидел, слушал очень внимательно, записывал. Кто-то с большими глазами не понимал вообще, что происходит, да, и как это так. А кто-то сидел, конспектировал, записывал. И не, не обязательно это были дизайнеры. Я уверен, что многие бизнесмены тоже смогут внедрить всю эту информацию. Так вот, в чем суть? Уверен, что если через год или там, через два... Я также приеду к вам, И, может быть, через полгода даже уже пригласят еще раз какой-то новой темой, то мы увидим, как у многих уже получается. И если вы снова придете, вам будет обидно, что не вы это сделали, не вы сделали этот рывок, и не у вас работает вот такая вот системная студия, а у ваших коллег. Поэтому не тяните, самое главное – Скорость, быстрота, меняйте мышление Чтобы раз и щелкнуло, чтобы получилось Нужно действовать и нужно действовать немедленно Независимо от того, что вы планируете Планируйте свое развитие Потому что если мы стоим, мы всегда топчемся на месте Еще раз спасибо большое организаторам Если какие-то темы вам интересны Просите организаторов, я уверен, что они заново пригласят меня Мне тоже у вас очень понравилось, очень классно Я с удовольствием приеду с какой-то другой темой И мы вновь встретимся, пообщаемся И с теми, у кого получается внедрить И, конечно же, со скептиками я хочу тоже побольше каких-то камерных вопросов, потому что на любой вопрос есть ответ, и если что-то не получается, то значит вы что-то просто делаете не так. Система работает, она опробована абсолютно на любых проектах, клиентах, и она точно работает со стопроцентной уверенностью. Спасибо большое, все, уже заговорился, пойду отдыхать, и вам, конечно же, тоже удачно в отдыхе и удачная работа. Все, пока!